Всем привет! С вами снова я, Дэн 485. И у нас, посмотрите, что у нас. Блин, я реалисты сломал. Что делать? Потом работников вызову. Я ж в городе нахожусь. только выписали. Я пока пойду, схожу домой. Вот, у меня 10 рублей. Мне этого хватит. Потом еще с него чуть-чуть вот тут в банке Так, иду в отель. Актерша нету. Это жалко, что актерша нету. Актерша должна быть всегда тут. Так, это у нас такая первая ключ. Блин. Брак. А, да это уже вот Так, оп Все. А, стороны как раз сейчас снимал. Я пока возьму, я пока мясо положу и возьму чуть-чуть яблок. Собой. возьму яблочко с собой. Все. Я пошел. Так, вот так, так. Все. Я потом если у нас наберется много лайков под этим видео будет, я, я в банке 64$ не будет, и у меня будет ключ на вип-крышу. На вот Я пока войду. что-нибудь в магазин бизнес -меньшен. покупать. Я не помню, сколько там уже билет стоит. А вот, дорого, там билет стоит. Это рублей, рубля два, три. Поезда нету. Жалко. <смех> Я сто молчи. Мне сейчас могу почему-то. Сюда шумки поставили. Так. А, нам же выдавали вот эти вагонетки специально, чтобы мы их приносили и садились на поезд. А, да, да. Я быстренько сбегаю за вагонеткой и поеду к бабушке. А бабушка сказала, надо ей дверь привести, и потом привезу. Вот, вот так. Все, пошли. Оп, так, оп, оп, Надеюсь, бабушка будет рада. Что, блин, эти двери не могут нормальные двери сделать на кнопочку хотя бы. Вот Вот такой отель. И я вам говорю, что вон там есть крыша. Это очень прикольно. Что у нас магазин Бипо, потом показывает, что он находится. А это банк. А это станция. Метрополитен. Так. Погнали. Эти еще ложки, которого вы слышите. А вот он будет много лайков уберу. Блин, а ну-ка, куда вы, куда вы прыгаете? Они видят тут железом, дорога. Какой, этот, дурачок тут выйдет. Раз не матерится, не видит Блин, аж виснет. Я могу первое сказать, виснет из-за того, что вот эти козлы вот тут. Ой, не ничего это так здоровый. в Как бабушки опаздывают, видите, там вот эти дома. Мне позвонили, сказали, что. Уютно. Мне, сказ... Мне позвонили и сказали, что там э, можно дверь купить за 10 рублей. Оре, это кредит. Три так, рублей. У меня просто еще меньше минут, я только на работу, что это на работу хочу что-то на какую на вид какую-то випа вот это. Если на випа должно остаться, чтобы работать. Так, вот, видите, уже подъезжаю, сейчас, сейчас. Блин, а сколько там поездов? Поездов, много, видите поиск какой цепляет? Вот видите, поиск какой едет. Это пост такой большой. Да б твою! Так куда.. Ладно, пусть будет. тут. Так, где тут, мама моя. Я хочу просто в свой дом поставить. У меня этот дом хороший. Я вам сказала, мне свой дом поступить Или не купить. Но скоро магазин техники книги это открыть. Вот, где моя мама. Вот моя мама. Мама, а ты куда? О, привет, внучок. Что, привет, внучок? Что, ты сюда приехал? Как-то долго у тебя уже не было. Я просто был в городе, там у меня много делов было. О, понятно. Вот у меня в доме переночуешь. Ну, давай, бабушка, пошли. Бабушка, пошли домой. Мне надо там еще это кратку пополнять. Ну пока, баню, ну, щ... э... ну давай, где пали ну Пока вот этот дом я хочу. Знаете, что я в дверь? А? Так вот до моей бабушки. О, бабушка, пашка, это кто такой? А это... это, мой друг? Понятно, твой друг? Ладно, я пока посплю. Спокойной ночи. <звы> Во всем опять привет. Бабуш... Бабушка, можно я домой поеду? Можно, я там мне просто сказали. Мне опять позвонили за кадром. Сказали, что там надо дверь забрать, чтоб мне надо вот этот домик поставить. Ладно, и не вдучок. Кто посмотри аккуратно? А то сейчас э, какие-то маньяки ходит, покажи несмотря аккуратно. Я понял, бабушка. Я пошел. Опа, пока. Так, где там можно дверь забрать? С он моему домики, домик, я бы забыл, где разобрать. что кто-нибудь есть? Сказали, можно забрать, а разобрать. И... Я дом пол поломал. Так. Блин, надо, что это такое вот. Вот. Вот, надо снять вот. Вот так. Вот. Вот. Так, поп. Снял петель. Снял в петель и положил вот сюда. Хорошо, мою дверь. Сейчас петель я снял. Можно идти. Кузин, считай, сколько не моя кузнь? Сейчас деревня большая, это моя бабушка живет вот. Так, ставлю сюда вот это. Я пошел домой спать. А вам всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Вы были на канале 0435. Всем пока-пока.